Здравствуйте дорогие зрители, в этом видео я покажу, как собрать OpenTools из исходников под Linux, плюс мы наложим несколько патчей из версии Моевны. Итак, начнем с предыстории, я заранее собрал из мастера ванильный OpenTools, который вы сейчас Сейчас, которого мы запустим. Он имеет несколько проблем. Во-первых, это не совсем работающее сгаживание. Как мы видим, оно идет ступеньками. Хотя в настройках все было включено, все, что можно, связано было. с все, что связано со сгаживанием. Во-вторых, проблема со звуком. Со звуком. Попробуем загрузить. Сейчас он должен был упасть. И также музыка заикалась. Но, к сожалению... Сейчас звуковое устройство занято. А так он падает. Итак, начнем. Я открываю GitHub. И мы переходим на репозитории OpenTons. Просто печатаем и переходим на. На их страницу и делаем и фолкаем его, чтобы наложить патчи. Итак, мы фолкнули. Дальше мы будем накладывать патчи. Начнем с первого. Например, сгаживание. И сгаживание у нас идет ступеньками. Нет, нет. Вот. А мы хотим хорошее сгаживание. К сожалению, эта проблема связана с, с видеодрайвером. На некоторых системах она есть, на некоторых. Этой проблемы нет, но у меня есть, поэтому мы наложим патч, который исправляет эту проблему. Переходим сюда и видим. Будем накладывать этот патч, но как мы видим, он велся с этим патчем немножечко устарело. Собирать сразу эту, это, мы соберем версию 31 мая 2017 года. А нам нужен самый как можно более новая версия OpenTunes, поэтому мы будем его почить мастер версию. Переходим в наш фоккнутый дис... репозиторий. Переходим в кратку Pool Request. Создаем новый Pool Request и выбираем в качестве источника этот репозиторий. Впечатываем. Здесь выбираем наш репозиторий, либо фон. Выбираем в качестве ветки fix auto lensing. здесь мастер смотрим нажимаем create pull request дальше нажимаем сейчас ждем и нажимаем merge pull request далее и все мы наложили первый патч так, поздравляю, мы наложили первый патч. Теперь еще наложим патч, исправляющий звук. <как> снова. С снова. Выбираем репозиторию. нужны нам репозитории. Выбираем уже ветку. Fiatur-10-sound Выполняем те же операции, что делали в прошлый раз Так Какая-то проблема секунду а точно <coughs> выполняем те же действия что выполняю прошлый раз и все готово Просто наложим еще третий патч для принципа. Эти он мне пока не нужен. Нажимаем request, снова нажимаем Create в Pull Снова нажимаем ждем. Нажимаем Merge. Снова нажимаем и готово. И, Итого мы наложили три патча. Смотрим закрыто три патча. Готово. Теперь мы будем его собирать. Так, начнем. Открываем терминал в любую интересную для нас папку. И вводим такую последовательность команд. Gitcron. Простите. Потом копируем ссылку на наш репозиторий, на это обратите внимание, мы манипулируемся своим личным репозиторием. Все патчи мы накладываем на свой фолкнутый репозиторий, загружаем, ждем. Готово. Так, мы загрузили. Так. Переходим. В наш рабочий в новый рабочий каталог Open Так вводим. Вводим следующую последовательность команд. Так, секунду. Так, продолжим. Для пользователей Debian и Ubuntu нужно еще до установить некоторые зависимости и Некоторые дополнительные пакеты разработчиков. Они есть здесь. Указаны здесь. Это D, основанный на Fedora. Это D, основанный на Debian. Это D, Archer. Собирать мы будем вручную, а пакет автоматически соберем только пакет. Я подготовил ПКГ-бук для сбровки пакета. Очень простой, он просто собирает пакет и служит собранной версию вопентунца. Тут я только что заметил ошибку, путь невелный, надо указать другой путь. Делает, а точно все. Сначала нам надо собрать липтив. Сначала переходим. Переходим в каталог с лифтифом. И ходим и выполняем следующие команды, запускаем, <свят> <свят> дальше. Вводим make теорем. 5 пять. 5 значит четыре процесса плюс один. Собираем <coughs> и ждем. Просто ждем, пока соберется. Собрали. Обратно возвращаемся в главный каталог OpenTunes. Все, мы вернулись назад. Дальше мы выполняем следующие команды. Вместо pkg-name мы пишем OpenTunes. Везде где есть pkg-name в pkg-boot-файле нужно писать имя пакета. где стоят косые линии. Это значит, что это еще продолжение одной строки. Все, вводим. Секунду. Все. Да, не на проблема. Нет. Что же это такое? Так, секунду. Поправил Сначала Выполняем конфигурацию Все сделано Переходим На каталог OpenTunes Bolt Который только что Создался Ой-ой В принципе Разницы нет тебя нет лучше сделаем все как надо <кười> <кười> вот переходим в каталог openтон И вводим make g5, то есть 4, 2, плюс 1. И ждем. <coughs> И мы натыкаемся на проблему. У нас вдруг компиляция завершается, вылетает с ошибкой. И жалуется он на Paint В чем причина, я не знаю. Стабильная версия OpenTunes 1.2.1 собиралась без проблем. Притом все нужные компоненты были установлены. установлены. В данный момент установлены. Я даже писал Писал отчет об ошибке. Вот он. Мне посоветовали перекопировать в нужный каталог нужные файлы вручную. Что мы сейчас и сделаем? Надеюсь, это потом исправят. Okay. Просто копируем все файлы из этого пу пути в сюда. Все и просто продолжаем сборку. Вводим снова вводим make команду make и продолжаем. Надеюсь, это исправит. не спеша идет. Идут какие-то предупреждения. Например, такие банальные. Не удивительно, что он подкручивает еще до сих пор. Итак, поздравляю, мы собрали OpenToonz, теперь остался последний этап сборка. Конечно можно было выполнить просто, просто make install, но такой способ крайний не рекомендуется использовать в гну Linux дистрибутивах. Вместо этого, так как он устанавливает его в обход файл пакетного менеджера, поэтому самым правильным способом создания пакета для GNU Linux дистрибутива это сборка пакета, то есть установка через пакетный менеджер. Так как мы все уже вручную собрали, то наш скрипт сборки будет очень простой, будет состоять из одного пункта. Это пункт упаковки. Он просто упаковывает все файлы в пакет и все. Просто набираем команда сборки пакета. Вауч Linux, естественно, в других дистрибутивах. секунду. Естественно, в других дистрибутивах команда может быть другой. Точнее, она будет другой. Например, в Debian используется dpkg утилита dpkg. В других дистрибуциях тоже соответствующие команды. Они будут отличаться. Собираем пакет. <coughs> Собираем пакет. Мы уже видим, появился файл, который стремительно увеличивается в размере. <coughs> все, сборка совершена. Мы получили готовый пакет, который мы можем установить. Итак, а теперь совним обычный ванильный робинтонс и наш, который мы собрали с патчами из Marevna-версии. Как мы помним, здесь не работает сгаживание. Вообще, оно... оно работает некорректно. И со звуком проблема. Звук-звук. Так, установим пакет и посмотрим, что изменилось. <coughs> Все, пакет мы установили. Запускаем и смотрим, что изменилось. И мы сразу видим отличие. Идет нормальное сгаживание, без ступенек, но почти. То есть сгаживание мы починили. Если мы бы напрямую собирали бы, если бы мы Напрямую бы собирая бы отсюда светки, то мы бы получили велсю 2017 года, который уже устоял почти на год. А мы же хотим новую версию К сожалению, звук проверить не получится, так как звуковая карта занята и сейчас бесполезно делать. Но я до этого проверял. Действительно, но звук после этого работает. Конечно, не идеально, но нормально. Вот мы видим ошибки связанную со звуковой калтой. Так, сбоку так мы все хорошо собрали. Теперь можно пользоваться.